Ну что, возможно, есть у вас вопросы да, по тому, как разбирать коробку. Слушайте, я тоже запишу, наверное, гайд тебе на канал, как разбирать КПП. Знаете, что мы делаем? Я сделал следующее. То есть, вы до этого видели, как я сливал масло. Просто элементарно какая-нибудь большая посудина на край стола. Выбиваем прям молотком смело привод. Ничего не бойтесь, он металлический, металлический, с ним ничего не случится. Вот, молотку туда. Все, масло у вас сливается в то, в то время, как вы разбираете весь верх. Верхняя крышка. Вот это. 5 болтов откручивается головкой на... Получается 11. Вкладывайте куда-то это отдельно, потому что, чтобы не перепутать, э, если у вас несколько коробок, как у меня здесь. Так, крышечка. Снимаем крышечку. Так как все гениальное просто у нас крышечка подшипник не тер нигде ничего а, м -м -м, здесь получается старое КПП без сухарей без сухарей так, прокладочка прокладка вот это не нуждается в герметике она и так замечательно всегда прижимает здесь нет давления большого поэтому нет никакого смысла тут герметизировать. Для работы, кстати, с коробками используем только прокладочный герметик синий какой Виктор Рейнс, там, еще что-нибудь. Так, значит, чтобы достать вот этот фланец, тот я видел, показывал, как достается, как чтобы достать вот этот фланец, закручиваем сюда два болта с этой же пластиной, на которой привод прикручен. Берем монтировочку с небольшим изгибом, вставляем вот сюда вот и плавными движениями, но резкими, выбиваем ее наверх. корпус не испытывает вот это ребро больших нагрузок сильно не теряем плакаточки с приводов так вот у нас привод все с ним хорошо так ставим его ко второму приводу так значит что мы делаем дальше знаете что я забыл сделать самое главное открутить внутри колокола все болты и 4 гайки Получается, откручиваем для того, чтобы нам потом снять э, пятую передачу, пару пятой передачи. Потому что она может здесь очень сильно прикипеть. И монтировками, как некоторые делают, можно сломать зубы. Мы сделаем все это проще гораздо. Все гораздо проще. Так, теперь нам нужно взять головку на 13. Берем головку на 13, удлинитель, пневмо инструмент, ну, либо трещоткой будете откручивать долго. Сейчас попробую электрическим. Сильно зажато. Коробку давно никто не снимал, не разбирал. Так, берем пневму и разбираем. Затем откручиваем по кругу а, все вот эти вот болты. Здесь они под торг. Сейчас скажу под какой. Везде по-разному. 45 конкретно в моем случае. 2,45 здесь. На 13, на 13 здесь головка. Вынимаем переключатель э, передач. Вот этот меню. С этой стороны тоже 45, 45. Три болта под 45 и два болта на 13. Ну, у меня в моем случае это ключик на 10 и торг 45. Так. <связываю> <связываю> <связываю> <связываю> так. вот эти болтики вот на этих вот направляющих а, паука, которые переключают передачи, по, вот направляйки должны выниматься вот так вот легко. Здесь обязательно должна быть резиночка, вот здесь уплотнительная вот 4 болта их отдельно кладите не перепутайте либо лучше вообще в идеале назад вот так вот вкручивать все болтики чтобы не, не, не забыть и не потерять где какой потому что здесь есть болтики под торг 45 -й. они отличаются я вам потом покажу и обязательно нужно открутить получается болт задний передача сейчас мы до этого дойдем еще Здесь вот один, вот там с той стороны есть тоже две направляющие. И между ними вот такой болт закручен. Он чуть-чуть длиннее, с таким вот носиком. И у него прямая шляпка, вот здесь вот плоскость, она такая более прямая. То есть эти как грибочки такие, более плавные. А этот, он такой более плоский, и он чуть-чуть длиннее. Вот это вот получается болт, один из двух болтов фиксации, получается, задней передачи, которая внутри фиксируется. Их отдельно, не перепутайте. Никакого герметика вот здесь быть не должно. Здесь должны уплотнительные резиночки стоять на направляющих. И они вполне себе справляются со своей задачей. Не надо придумывать колесо, велосипед. Если у вас течет, значит, пойдите купите в магазине по размеру. А, туда просто колечко. Они продаются, блин, там копейки стоят. Не надо там герметиком мазать. Вообще все подряд герметиком мазать не надо. Так, дальше. В моем случае... А, головка на 13. Головеха на 13. Опа. Откручиваем механизм переключения передач. -а -а -а. Хотя нет, пока не откручиваем. Нужно будет открутить вот эти вот две звезды. Сейчас мы их открутим. Знаете почему? Выбираем торкс, который здесь. Так, в моем случае это 55-й торкс. Он идет тоже под головку на 10. Значит, почему пока не откручиваем? Смотрите, эти звездочки верхние, вот эти вот, которые держат <coughs> пятую передачу, ну, вообще, в принципе, пятую передачу, пару, они очень сильно затягиваются. <coughs> очень сильно. Не помню там сколько ньютонов, но очень сильно. То есть, если я сейчас просто пистолетом буду отжимать их, они будут крутиться. Что нам нужно сделать? Нам нужно снять сначала вот эту вилку верхнюю и включить. Потом получается, когда вилку уберем, включить пятую передачу и заднюю. Заднюю мы включаем вот этим, пятую этим, и тогда откручиваем. Тогда они не будут, валы будут стоять, и ничего не открутится у нас. Так, сейчас я здесь сверху какой-то мудренный торкс. Это у нас торкс э, S2M8 здесь два болтика в моем случае сейчас конкретно то есть они могут быть и э, обычные торкс там или ну, да, обычный торкс 145 <связать> все без фанатизма не надо сильно долбить здесь все должно выходить аккуратненько сильно это не затягивает смотрите снимаем получается эти вот два болтика <связать> чик чик чик Ну давай. Как-то у нас пятая. Вот так. Снимаем вот эту вилку. Два вот этих болтика. Хотите, можете оставить их вот здесь, вот, чтобы потом не забыть, откуда они. Вот. Здесь э, хаб без сухарей. Поэтому... И он встает только в определенном э, положении. Включаем, смотрите, пятую. Вот она включилась, пятая передача. И здесь же включаем заднюю. Задняя у нас включается вниз, вниз и от себя. Опа. Так, что-то я не подготовился, и у меня очень много нюансов. Ну ладно, это жизнь, вот так сказать. Прямо непосредственно смотрите, как я это все делаю. Здесь у меня веревочка. Когда я снимал коробку, я ее отсюда вот так вот делал. Так, уберем коробочку. Уберем инструмент. Так, вниз и от себя. Все, теперь валы заблокированы. Они не шевелятся. Теперь берем головку на 10. Не на 11, а на 10. Вставляем себе торг. В моем случае, еще раз повторюсь, 55. И стукаем. Ну как закрученное. Видите, даже пистолет не берет. Вот так вот. Даже пистолет не берет. И трубой попытаемся тянуть. Но вообще должно откручиваться именно пистолетом. То есть так сильно затянуто по сути не должно. Одному-то еще и неудобно все это мероприятие производить. Короче, в этом видосе все пошло не по плану, да? Да, блин. Так, значит, получилось победить. Прикрутил коробку передач к столу саморезами, чтобы она не крутилась. Это одного неудобно. И трубой этим удлинителем получается сорвал нормально. <связь> так. так вот. Хорошо. А, бочки ой маслом горян запахло да затянуто были очень сильно, сильно затянуть так значит берем 45-й торкс вот здесь вот вот здесь вот в этой ямке внутри есть болт который крепит получается такая фигня будет я покажу вам вот такая штука короче вот она вот это канитель, вот этот болт, который здесь, это вот он с торца, Я сейчас покажу, а вот он верхний, вот этот вот болтик, это и есть как раз таки вот этот вот болтик, утопленный вот здесь вот в этой вот ямке, вот здесь. А этот вот боковой болтик, вот он здесь вот посередине. Так, значит, следующее. 45 торксом аккуратненько берем. Головочку на 10 и на 11. И туда с удлинителем опускаем, пытаясь попасть в него. Так, попали. Все, откручиваем. Так, его там можно оставить, в принципе, ничего страшного, можно достать. Я вот такую сделал штуку, взял магнитик в пассатижике. И пассатижики не расчепениваются, и магнитики есть. Туда аккуратненько опускаем и вытаскиваем этот болтик. Вот они, два болтика. Сейчас я утру покажу. Вот этот верхний болтик. Так, он очень похож на вот этот вот нижний болтик. Видите? Очень похож. Но он короче. Такая же шляпка, но короче. Видите? Вот. А вот этот болт, который был сбоку прикручен. То есть вот эти два болта крутит. Видите, он насколько длиннее верхнего этого болта. И насколько он длиннее вот этого бокового, чтобы не перепутать. Ну, то есть, грубо говоря, если голова есть на плечах у вас, то вы не перепутаете. Так, эти два болтика кладем рядышком, чтобы не перепутать, чтобы не перепутать. Так, теперь мы берем, откручиваем головехой на 13, направляющую, получается переключение передач, направляющая, ответная часть, обратная тоже надо откручивать. Почему? Вы не снимите колокол, потому что паук будет упираться в эту штуку. Она выглядит вот так. Вот так. Она будет просто упираться паук и не даст вытащить. Поэтому по-любому надо ее доставать. Два болтика на 13. Откручиваем. Также, чтобы ну, не перепутать, достаете эту направляйку и засовываете туда, получается, болтики назад в резьбу. Также и здесь с переключателем передач. Все. Можно пятую отключать. Точнее, заднюю передачу. А, вытаскивать нам, получается, можно... Так, переключатель передач, механизм выбора да, передач, переключения, тоже его достаем. Два болтика, 13. Так, кладем их рядышком. Вот они. Так, резиновым молоточком, кияночкой по этому корпусу. Он у нас выходит вот так вот вот так вот он выглядит кладите его тоже отдельно два болтика этих можете закрутить назад чтобы не переплыли вообще закручивайте болты по возможности назад вытащили слезть резьба засовывать нет отдельно кладите но только запоминайте какой куда так вот эту штуку получается с этой стороны вот эту видно не видно ее берем молоток Берем молоток и уверенно, смело вот так вот стукаем сюда вот. вот так вот ее вбок. Туда вот так. С ней также ничего не будет. И потом с этой стороны вот так вот ее... Оп. Все, упала, помоется, ничего страшного. Так доступненько, доступненько. Все, помоется отдельно. Кидайте. Все, болтики эти, получается, которые держали, ставим также назад. Просто наживляем и все хорошо. Все, теперь смотрим. У нас получается, блин, опять вот я поторопился, снял я теперь хрен одену этот хак, блин. Йой, йой, горе мне горе. Нет, здесь один коротенький, вот сюда, видимо, наверное, вот так. Нет, не так. О, вот так, надо-ка пометить его. Если у вас бывают, которые с сухарями хабы, а этот вот бессухарный хаб, и получается, я его помечу вот так вот. Все, чтобы понимать на будущее. Снимаем его. Если с сухарями, то смотрите, сухари, когда будут вылетать, они будут падать, вот туда отверстие есть для смазывания, они могут туда попадать, поэтому аккуратненько держите или тряпочками обложите все это здесь. Так, смотрим, здесь нам повезло ну, очень сильно, потому что, ну, просто хаб снимает, не хаб, а, ну да, хаб, получается, снимается почти что с целиком. Своего места посадочного. На второй коробке, которая у меня была до этого, я получается не снимал. Так аккуратненько все снимаете. Старайтесь ничего не перепутать. Куда-нибудь так на чистое места, блин, желательно. Так. Так. Это снимется. А вот это они а, тоже снимаются нормально. То есть это вот так как сейчас у меня получилось снять, это бывает очень редко, очень редко. Поэтому, но ну, бывает. Поэтому если, вам, если у вас так случилось, то вам невероятно повезло. Да. Ну, снимаем аккуратненько. Вот если пятая бы не снималась передача, мы бы делали следующие манипуляции. Что бы мы делали если бы не снималась пятая передача так как сейчас у меня значит смотрите берем подшипник я взял со шруза со шруза подшипник кладем его вот сюда вот наверх видно там а ну-ка дайте-ка гляну да навал где стояла большой где стоял хаб, вот сюда вот ну то есть здесь он также одет хаб и вся эта вот мандула короче одета вся ставите сюда Затем, ну или сначала давайте даже вот так, возьмите отвертку какую-нибудь, толстую, толстую отвертку. Я вот сделал спил у нее пополам, то есть отвертку сделал в толщине вдвое, уменьшил толщину. И получается, здесь вот есть выступ такой вот, вот выступ, по нему постукайте. Коробки бывают на герметике. Вот, и они плотно сидят. Что я еще не сделал? Я не открутил внутри колокола все еще болты, поэтому не отойдет тут вот эта штука. Сейчас мы, значит, это сделаем. Давайте, чтобы я быстро это все это организовал. Быстро это все это дело я тут вот организовал. Так, открутим коробку. То есть вот это откручивание, которое я сейчас буду делать, это надо было сделать в самом-самом-самом начале, чтобы потом ну, не было у вас вот этих вот как у меня геморройных ситуаций. Никому, ни зачем, ни почему. Так. Вот эти болты здесь внутри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь болтов и четыре гайки. Их надо открутить. Они тоже у нас на 13 все мы берем и откручиваем все открутили посмотрели все отлично вот это в первую очередь это первое делаете потом ставите вот так вот коробку как она была у меня до этого выбиваете привод и дальше по собственно по всему вот этому вот. Дальше, когда дошли опять до этого, возвращаемся к нашим баранам. Отстукиваем половинку. Вот она отстукнулась. Засовываем туда аккуратненько. Опа, вот так вот. Так, так, так. Опачки. Хоп-хоп, хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Вот так вот. Если у вас, опять-таки, напоминаю, не открутилась пятая передача, не слезла, как у меня, делаем вот эту махинацию. То есть мы сделаем вот так вот. Потом берем монтировочку. Аккуратненько. Монтировочку. Также засовываем сюда. Ну, сначала у вас не будет получаться. Будет только отвертка. Вы ее держите, получается, на излом, отвертку. Ставите сюда сверху шарик. И поэтому шарик убьете. Получается, корпус сам сама плоскость корпуса будет выбивать вот эти две шестерни вверх. Будет снимать с... Э, как это называется? Со своих посадочных мест сбивать. И, соответственно, потом, когда уже щель будет достаточно большая, вы засовываете туда монтировку. И также монтировочкой держите на выгиб. На, вы, на выгибание. Ставите сюда подшипник и стукаете. Стук, стук, стук, стук. Все. Вот у меня, например, маленькая пятая передача не идет. Я сейчас вот так вот аккуратненько Чуть-чуть отошла. Давайте чуть-чуть дальше. Ой, все, и он идет. Я прям чувствую, что он идет. Я вот так вот держу ее в напрягу И потихоньку... Оп, чуть-чуть подвинулась. И туда чуть поглубже просовывается по Плоскость вы не повредите, не переживайте. Все. И также слезет у вас пятая передача, если у вас она не слезла так, как у меня. Все тихонечко. Достаем шестереночку, аккуратненько достаем. Шаричек. Все, шестереночку кладем. И достаем вот этот корпус. Если все откручено, обязательно смотрите, чтобы все было откручено. Все слезает идеально, спокойно, тихонько, без напряга. Мягенько, тихонечко, аккуратненько все слезает. Что мы здесь видим? Ой, магнит весь просто засыраный кошмар. Так, снимаем паука. Ничего сложного в установке паука нет, вы просто его берете, вот этот вот гусь, так называемый, я его так назову, он это пятая передача, то есть соответственно вы вот так вот его ставите, он никуда здесь в направляющих никаких не становится, вот, вы просто вводите его вот в эти хабы, вот в эти полоски, одну сторону и также вторую, то есть ничего сложного здесь нет. Так. Замечательно. А, вот она, пятая передача. Ой, пятая задняя передача, штука, которая... Сейчас я вам покажу. Сейчас руки вытру, покажу. <свистит> <свистит> вот она, получается, пятая передача. Это вот она штука. Видите, стоит. Вот верхний болт этот, который я говорил, а вот он, боковой болт. Вот. И здесь еще один вот этот вот болтик. Здесь тоже, наверное, 45 торкс. Надо посмотреть будет. Вот, еще причина плохого включения задней передачи или что-то там такое, то ломается пружина, там есть пружина, вот тут вот, вот есть пружина, она ломается, вот, так что вот так, эта штука, кстати, снимается, не, не, не. а не, сейчас не снимается, вот снимается, но я обычно снимаю ее все вместе, желательно, так, что, поехали дальше, она... ну-ка, все видно, все замечательно. Так, теперь мы берем, откручиваем опять 45 торксом здесь, да? Да, будет грязно, блин, везде так вокруг, но что делать? Такая работа. Потом это все моется, чистится каждый раз. И все, инструмент опять чистый, столы все чистые и все такое прочее. Откручиваем болтик. Так, хорошо. Всё. болточек этот аккуратненько я его также на закручиваю назад старайтесь аккуратно достать эту заднюю потому что она вся разбирается вот это за пружина задней передачи вот так это стоит вот эта штука вилка двигает получается подпружиненная а, за ну, переключалку чуть-чуть вверх-вниз Старайтесь сразу не путать шестеренки. Вот это типа хаб включения передачи, а вот это вот непосредственно сама задняя передача. Вот эта штука стоит вот так. Вот этим срезом наверх. Вот так. так. Кладем ее тоже. Так, у нас еще... Так как сейчас, если буду вынимать валы, здесь же будет тяжелая часть, она будет падать, я вот кувалду ставлю, такую кувалдочку. Опа. Ставлю и все. Вынимаем, смотрим. Первичный вал, первая, вторая передача не съемные, а они вылитые вместе с э, валом, получается. И они, как это сказать, у даже у скоростных коробок передач, это вот две передачи у всех коробок передач, которые 0,2B с чулком. Они одинаковые. То есть передаточное число в зависимости меняется только от дифференциала, от главной пары. То есть вот, это вот, вот эти вот числа зубов не меняются никогда. Вот эти могут сниматься шестерни. Получается какая-то вторая, третья, четвертая. Да, третья, четвертая. Все, кладем также отдельно все это. Здесь я уже полностью вам разбирать не буду. Коробку передач. Ну, вот покажу основные моменты. И, значит, что мы сегодня делаем с этой коробкой передач? Мы с нее будем ставить скоростную пару, главную пару. То есть сейчас здесь я посчитаю, сколько здесь. Ну, вообще, наверное, скорее всего, 82 или 83, 7, 80, 82 18 либо 83.17. Но я точно не помню. Короче, грузовая, насколько я понял, как мне говорят. Грузовая, получается, главная пара это 4.94. Вот. Легковая пара, главная пара легковая, это 4,611, 4,611, а легковая, о, скоростная, скоростная 4,235, скоростная, большой дифференциал, 72 зуба, маленький, получается 17, легковая 83,18 вроде бы, 83,18, да, вроде легковая, и 84,17 это будет у нас грузовая. Соответственно. Так, достаем. А, еще первая передача плохо включается здесь. Наверное, скорее всего, синхронно вернулся. Но я менять уже не буду человеку ничего. Я ему просто поставлю полностью вал в сборе. Достаем. Эть, зацепилась. Так, смотрим подшипнички, что у нас там. Нормально лели? Хорошенькие. Так, сейчас мы по -по посчитаем, сколько здесь зубов, чтобы понять, какая это была а, коробка передач. Потому что, как говорит хозяин-владелец, что это грузовая, типа. Грузовая. Но мы сейчас посчитаем все это дело. Посчитаем. Так, откуда мы будем считать? Мы будем считать вот, вот отсюда, так. чтобы не потеряться нам. Хотя можно было просто вот этот посчитать, смотрите. Что это я? Точно, точно же. Можно же просто ответную часть посчитать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Да, восемьдесят четыре семнадцать. Это грузовая. Это грузовая КПП. Это грузовая. Разницу он почувствует, конечно, со скоростной. Но скоростной только дифференциал будет. Коробка сама, шестерни, все первичный, вторичный вал останутся грузовые. Только дифференциал получается И разница в дифференциале получится 3000 оборотов, здесь 87 км в час, а будет 104-105. Вот чувствуете разницу. Это грузовая, 84-17. Да -да -да -да -да. Вот такие дела. Так, ну что, сборка в обратная последовательность. Что я еще хочу сказать. Вот эти все плоскости хорошо зачищайте, берите э, шуруповерт или металлическую ну щетка Это будет плохо, надо брать шуруповерт с щеткой металлической. Зачищать чистенько, обезжириватель, обезжиривать очистителем тормозов. Закупите сразу, чтобы это все и мыть сразу. И обратную часть тоже ответную чистим. Также намазываем тоненьким слоем серого герметика. Ни красного, не ни белого, никакого там, не знаю, серый, короче, покупайте и не будете проблемны. И все это аккуратненько стыкуйте, собирайте все, смотрите все внимательно. Все это собирается, все хорошо. Так что удачи вам, ребятушки, удачи. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что подписались. Палец вверх, коммент написали, я вам ответил. Все, увидимся.